всем приветики спасибо огромное за поддержку и комментарии мне очень приятно кто не подписан на мой канал подписывайся скорее я думаю тебе именно тебе это не сложно ну а мне будет очень приятно также хотела сказать не забывайте присылайте свои прикольные и классные анекдоты ссылочка есть в описании под видео. Самый прикольный и классный анекдот я обязательно расскажу на своем канале и тебе лично передам привет. Ну, а сейчас, как обычно, анекдотик. Дискотека. Парень пригласил девушку. Танцуют они, значит, с ним. Танцуют. И девушка спрашивает. «Молодой человек, а вы случайно...» «Блин, не пользуетесь?» Да, конечно. А что? Зубы белые? Да нет, яйца твердые.